Всем Доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня у нас разнообразие. Не знаю кто как, а я первый раз вижу такой бой на этом тяжелом танке. Это у нас француз, АМХ СМ454. Бой достаточно, ну, надеюсь, интересный, но по результатам он, конечно, очень хорош. Карта у нас называется Степи, игрок Буханка Бородинского. Ну, кто-то скажет, да, опять восьмерки, но это далеко не самый бронированный танк, далеко не самый точный. Танковать он может, ежели что лобовой проекции с бортов, я думаю, тут без разницы, какой там уровень, десятка или восьмерка по тебе стреляет, пробиваться будет все. Ну, тут главная правильная постановка корпуса. Первый фраг. Как-то тут прям неудачно. ЕБР подзадержался и... Ой, я сказал порт, да, походу опять. <свык _> в ангар, конечно же в ангар. Не получается попасть в ИСа третьего. <свык <rusty> <Realm> да что ж так противники-то подставляются прям. Выезжают. На, те, стреляйте в меня. Он даже, даже не думал о том, чтобы спрятаться. 430-й. Получает Маус в свою щеку. Не знаю, здесь всего бронепробитие голдовым снарядом, ну, или как сейчас правильно называть, специальным, 280 миллиметров. Повреждается орудие, сразу же использует ремку. Причем снаряды почти все голдовые Но расходник только один Это огнетушитель Автоматический Даже нету доппайка у игрока Уже почти 4000 натанкованного Танкует АМХ, танкует Кто там в основном настрелил Не знаю, кто-то вон там на в кустах сидит Маус уже потерял почти свой весь запас прочности и, походу, нанес ноль урона. Пытается он там что-то тонкануть как-то как-то странно он это делает, конечно, получает еще одно пробитие. Остается у него 181 единица прочности. Да, быстро так дамагу вот здесь настрелял. АМХ перевалило за 4000 Ах, Не успевает здесь выстрелить по проджету, откатывается. Но есть из 3, которую услужливо здесь подставляется. Счет 4-2. Вроде бы все неплохо. У команды противника значительно меньше. Еще один раз выезжает из третьей. АМХ продолжает танковать. Там одно единственное пробитие. Даже, даже не пробитие, От а арты получил фугасным снарядом на 300 единиц. Минус из третьей. Хорошо бы проджеты здесь забрать. Если не считать Ягу, остался, да, он самый опасный в плане, в плане орудия можно и по гвардейцу стрельным. Ах, больно, как бьет арта на 535 единиц. Да еще и гвардейец вдруг решил закрутить. Что там делает Праджетта? У него была как раз возможность спокойно по АМХу пострелять, пока он там доворачивал. То есть был открыт борт, без проблем. Стреляй, пробивай. Хорошо от арты не прилетело. Уже 6600 А бой идет только пять минут АМХ просит, чтоб ЕБР мы здесь подсветил А у ЕБРа там свои дела удается засветить арту расплата один выстрел, один фраг а в общей сложности уже пятый тут еще и подсветил ТС не получается пробить уж такое. Опять непонятно, куда летит снаряд. Там еще и леопард, он засел в дальних холмах. Справа Т-30, что очень опасно, если у него топовый ствол. Наконец-то. С третьей попытки удается нанести урон ТС-5. Счет 9-7. Идет седьмая минута боя. Решает АМХ. Пойти другим путем. Тут как-то все союзники так кучно остались. Там единственная арта без прикрытия. Две штуки. Приезжай, забирай. Ну, везет здесь, что нету у противника. Быстрых танков не осталось. Ну, остался там Леопард, но он находится он там на другом фланге очень далеко. Вот и доездился Светляк. Знаешь, всего 10 снарядов осталось. У Ну, В принципе, у противника тоже прочности не так и много. Вот тут хорошая возможность и попадает по якпз пз 100 Каяга в поле, надо надо успеть ее добрать Здесь есть возможность еще сделать один выстрел Но, конечно, урона не хватит Да, еще и не пробивает А снаряды тем временем заканчиваются Остается 8 Ну, СУ-130 на голде Вот про что и говорил Да, восьмой уровень, а там бронепробитие, как у десятки Неудачно не успевает здесь Точнее промахивается по СУ-130 Но на этот раз зато удалось танкануть Не получается добить, но есть таран да. Шестой противник уничтожен А тем временем союзники Ну почти что закончили Остается две арты Здесь прям видно так навесом летел Наряд. Так, яга отстрелялась, Промазал. Ах, Хаймекс тоже. Безрезультатный выстрел производит. Еще от леопарда прилетает. Остается 240 единиц прочности. Критуется боеукладка. Одну арту добирают. По-моему, и второй жить недолго осталось. Да, все, в одиночестве их остается против пятерых противников. Тут же добирает Як-ПЗ. Надо прятаться от артиллерии. Откатилась ремка. Чинит свою боеукладку. И в загашнике четыре снаряда остается. Два фугасных, два специальных. Чтобы в такой ситуации выиграть, я не знаю, должно какое-то чудо произойти. еще и притом не одно. Вот, одно есть. <с> <с> Леопард голдой не пробивает АМХ и сразу же с первым выстрелом отправляется в ангар. Это уже восьмой. Ну, противники, считай, все трое остались шотными для АМХ. И как раз три снаряда по одному на каждого. Это очень интересно. Нельзя совершать ошибок. Навряд ли кто-то даст второй раз себя уничтожить тараном. Есть! Еще один отправляется. Отдыхать. Едет шотный Т-30. кажется, вот сейчас на Т-30 лучше бы использовать было фугасный снаряд. Да, удается уничтожить Т-30. Он там не знаю, что пытался изобразить, ромбануть, но все мы знаем, какой картонный корпус у Т-30. Такой же, как и у тяжелых американских танков Да, на этой ветку, как там называется Т110Е5 Которые идут перед ним Пробиваются вообще без проблем Там только башня танкует также и у ПТ-шеку Ну, дело за малым Осталось обнаружить Ну и, конечно же, уничтожить арту Девять с половиной тысяч урона, нанесенного, 10 фрагов. То есть АМХ взял на себя не то что львиную долю в этом бою, чтобы привести команду к победе, просто сделал все возможное и невозможное. Такие оч Очевидность капитан там В чат пишет Поосторожно она и прописать может Еще как может Тут уже как повезет Вот удается обнаружить здесь арту Ну арте по моему вот сейчас в этой ситуации Стрелять ну никак по АМХу неудобно Там шансов попасть Почти нет Кто на арте играл тот знает такого положения там. Остается две минуты. Времени в принципе достаточно. Один снаряд, да, попадает АМХ, но даже до конца не свелся, конечно, немного здесь рисковал, ну но... Главный результат. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.